Всем добрый вечер. Сегодня мы поделимся с вами информацией касательно крупного обновления Миндастри, которое уже вышло. Миндастри 7.0. Вот тут вы видите изображение. Сразу я покажу. всю новость но она на английском и мы вам читаем на русском. Выпущено Миндастри 7.0. 7.0, обновление, которое разрабатывалось более полторы лет, наконец-то появилось. Как и в случае с предыдущими крупными обновлениями, изменений слишком много, чтобы перечислить их в одном посте. Это только основные моменты. Компания в Эрикире. Совершенно новая планета со своим собственным технологическим деревом, юнитами и блоками. Более 100 новых блоков для исследования. Значительно более упорядоченная и линейная. Чем компания Сирпула. Никаких процедурных секторов, только 17 больших карт ручной работы с дополнительными секторами, которые будут добавлены позже. Атакуйте полностью функциональные вражеские базы с помощью более умного динамического ИИ-юнитов. Новые подразделения. 15 новых единиц для исследования и строительства на Эрикире. 5 новых единиц военно-морской поддержки на Сирпула. Новая система построения блоков на основе полезной нагрузки для более высоких уровней. Новый класс танковых подразделений. Новый вариант инсектоидных ходунков. Корабли на воздушной подушке с уникальным оружием и способностями. Новые производственные блоки и турели. 10 новых башен на Эрикире. Ракетные установки, вазеры и артиллерии с уникальными схемами стрельбы и анимации. Новая тепловая система для питания или усиления определенных блоков. Совершенно новое дерево производства ресурсов. Производство энергии с использованием новых жидкостей, предметов и рельефа местности. Два новых реактора со своей собственной механикой расплавления. Новый транспорт. Воздуховоды. Транспортный блок с более высокой пропускной способностью. Направленные мосты без конфигурации. Маршрутизаторы с тремя направлениями вывода, отсутствием обратного потока и возможностями сортировки. Беспилотный транспорт для доставки товаров на, боль... на большие расстояния. Драйверы массы полезной нагрузки для перемещения единиц или контейнеров по точкам. Ортогональные узлы пучка как другой способ передачи мощности. Новые элементы управления устройством. Теперь можно выбирать юнитов и направлять их на позиции или вражеские цели, как и в других играх РТС. Формирования были удалены. Просто выберите вместо них подразделения. Командные центры были удалены. В качестве замены выберите все заводы Shift-H или все подразделения Shift-G, чтобы командовать ими всеми в определенной точке. Подразделение поддержки Серпула теперь имеет несколько режимов в зависимости от возможностей. Ремонт, добыча полезных ископаемых, перестройка, и сопровождение игрока, ассистирование. Хотя эта система все еще довольно примитивна, дополнительные функции, горячие клавиши, путевой точки и так далее могут быть добавлены позже. Заключение будущей индустрии разума. В целом это было с точки зрения нового контента механики. Крупнейшим обновлением в истории Миндастри, но это... на это ушло больше года и это превратилось в настоящее испытание. Я буду откровенен, эта игра находится в разработке уже более пяти лет и с каждым разом обновлений становится все больше и больше. Я чувствую себя довольно измотанным после этого обновления и я не думаю, что смогу реализовать что-либо, кроме обслуживания в течение некоторого времени, по крайней мере, нескольких месяцев. Я по-прежнему буду заинтересован в исправлении ошибок и незначительных изменений качества в Миндастрии. Я не планирую прекращать обновление в ближайшее время, но прямо сейчас мне нужен перерыв в какой-либо значительной разработке контента. В содержании AirCure все еще есть несколько незаконченных моментов. Те из вас, кто копался в файлах игры, будут знать, что там есть несколько неиспользуемых жидкостей, предметов, блоков и юнитов. Они могут быть расширены в будущих обновлениях, в итоге. Я не могу назвать никаких временных рамок, когда это произойдет. В то же время все еще есть много контента сообщества в виде новых побочных карт, которые можно вставить в компанию. Особая благодарность членам сообщества, которые помогли создать карты для использования в компании. Механическая рыба. Это не бепис. Хи17. На этом у нас все, что касательно основных моментов вышедшего уже крупного обновления Mendastri 7.0. Надеемся, вам понравилось.